Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас, как обычно, в гостях Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Добрый день, Евгений! Вы знаете, я вот с чего хочу сегодня начать. Дело в том, что буквально на днях исполнилось 5 лет с отравления Скрипалей. Это... Отец и дочь Сергей и Юлия. Это было очень такое резонансное событие, которое произошло в марте 2018 года. Но почему я вспомнил? Потому что вот буквально вчера появилась такая информация. МИД Российской Федерации выступил с таким заявлением, что британцы сфабриковали химийцидент Солсбери для подготовки к конфликту с Москвой. Вот я процитирую что по данным ведомства события 2018 года были началом информационно-психологической войны против России. И э, это было призвано демонизировать Москву в главах мирового э, сообщества. И каким-то это еще образом было связано с Украиной. Вот британцы сфаб сфабриковали инцидент Золберель, чтобы начать готовить свое население, своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую Плоскость. Ну, конечно, это все звучит очень так забавно, потому что, сейчас уже в 2018 году было понятно, что в 2022 году произойдет. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы вы просто напомнили нашим зрителям интересные моменты, которые касающие, касаются вот этого э, инцидента, который, слава богу, закончился более-менее благополучно, хотя там была жертва среди мирного населения. И самое интересное, что Кремль, как потом и в последующих отравлениях с, с Навальным и так далее, в общем, пытался как-то перевести стрелки на Великобританию, хотя смысла особого нет. Но вот, что вы помните по этому поводу, по горячим еще следам? А, в принципе, мы начнем, Да, Давай да, да. Итак, практически вот такое вот заявление вот этого посольства, оно связано с тем, что у посольства есть такое любимое занятие практически каждые полгода интересоваться, как там живут скрипали, как их здоровье, оклемались ли они и вообще, где они. Потому что как бы Юля Скрипаль является российской гражданкой, и вот под, под этим соусом они интересуются что с ними происходит ну что тут можно сказать первое они наверное немножко глуховаты да вот это посольство российское в Лондоне потому что Юлия Скрипаль давала довольно большое интервью BBC и другим корреспондентам еще в то время еще в 18 году то бишь пять лет назад ну сейчас уже чуть меньше это было я сейчас не помню когда июль августом и так далее после инцидента Мартовского, где она совершенно конкретно выразила свою позицию, и свою точку зрения, что просьба мной не интересоваться российскому посольству, просьба не, не влезать в мою личную жизнь, оставьте меня и отца в покое, типа мы вас знать не хотим. Такой ответ был дан. Он дал как бы, дан как бы публично, может быть не в письменном виде, ну, не знаю, ну вот, знаете, вот не услышали, как всегда, и постоянно, каждые полгода задают этот вопрос. Ну, не знаю, сейчас э, к этому, конечно, созрели определенные предпосылки. Почему? Потому что, как вы понимаете, э, э, так сказать, на сегодняшний день э, российская пропаганда, а российское посольство и МИД, это уже чистые пропагандисты. Я думаю, в этом уже никто не сомневается. Ну, назовите хоть что-нибудь, что они делают по дипломатической линии. Ноль. Они только выходят на трибуну и лгут, лгут и лгут. Ну, так, к сожалению, есть. Потому что мы оперируем на фактах, а факты – они совершенно конкретны. Вот. И посему э, э, данная ситуация, она давно раскрыта, она давно всем ясна и так далее, и так далее. Так вот, зачем это нужно было сейчас делать? Ну, идет война с Украиной, ясно, нужно опять же пропагандистское воздействие. Вот смотрите, вот эти англичане, англичанка, которая всегда гадила и гадит. Так вот же и тогда уже они продумывали, как же сделать так, чтобы, вот, в общем-то обострить, усложнить отношения между Россией и Великобританией. И в общем-то показать врага конкретного. Вот видите, кто же враг-то все-таки? Вражина-то это вот все-таки Великобритания. Они вот они во всем виноваты. Вспомните, скрипт. Я еще не знаю, как литвиненко сюда не притянули. Это казалось бы, ну вот так копать надо глубже. Это шестой год, это вообще далековато. Ну не важно. Так вот сегодня мы в принципе вспоминаем эти события. Тем более, что народ, это же все для внутреннего пользы. Народ в России уже забыл эти вещи. Ну вот ему сейчас и напомнили, что вот, мол, Скрипалии, вот, мол, такое дело, англичане виноваты и так далее, и так далее, и так далее. Они, мол, отравили. Ну, это как всегда. Сам дурак. Известный метод. Так что нового новое, новое здесь ничего нет. А в то время, в то время, События развивались, я очень кратко напомню, дело в том, что первую дозу и Сергей Скрипаль, и его дочь Юлия они получили, когда они входили в свой дом, то есть все было на ручке, это все отснято, это все протоколировано, сделаны соответствующие замеры взяты соответствующих соответствующий экземпляр, которые тестировались. Тестировались не только в лабораториях Великобритании, но и в организации по защите от химического оружия. И еще в какой-то одной натовской лаборатории. То есть, грубо говоря, там три или четыре анализа уже есть. Это все давно известно. И вот они, как бы взявшись за эту ручку, получили соответствующую дозу, а пройдя потом, покушали, вышли в парк, посидели, и вот тут оно сработало. Одним словом, этот факт он известен потом это все далее изучалось э, проходили другие события полицейский первый который приехал на место преступления он тоже взялся за эту ручку и то же самое э, еле еле оклемался, еле еле оклемался. то есть у него было э, очень сильное отравление и в общем-то все кто после этого было принято решение закрыть эту зону начать выяснять где все это находится Хорошо, что они определили, что это за препарат, но опять-таки, знаете, ведь многие, ведь вот как в россии это? в России ведь как, вы нам все выложите на, на тарелочки, вот все факты, вот первое, второе, третье, пятое, десятое, и вообще, как они тогда просили, я имею в виду российский мир. пришлите нам, так сказать, образец, образец пришлите, включите нас в расследование, слушайте, где-то в мире убийцу включают, так сказать, следователи. Ну, ну, смешные вещи. Понимаете, это же это все повторяется, каждый. Ну, как Боинг, помните. О, Мы должны учиться. Ну, слушайте, вы его сбили, вы еще расследовать будете. Ну, это бред какой-то, понимаете. Не понимаю, люди другого мира. Поэтому вот мне очень всегда сложно о таких вещах говорить. Они очевидны. Понимаете, мы здесь, все, живя в Англии, мы видели все эти пленки. Их отснято, я не помню, что-то четыре дня этих пленок. Четыре дня, то есть сплошного, так сказать, видеонаблюдения за этими, так сказать, фигурантами, можно выразиться. И фигуранты это такие какие-то не очень, в общем-то. Потому что все это превратили в какой-то трагифарс. Так вот, их отследили, их четко определили где они были, там найдены следы этого новичка. Было четко определено, что это новичок из местечка Шуханы, где находился завод. Это все определено. Потому что лидеры, мировые лидеры, когда им рассказала Тереза Мэй, премьер-министра в то время Великобритании, какие факты у них есть, они согласились на то, что это действительно российский препарат, что это люди, которые, так сказать, работают на главное развед управлять, но сейчас оно просто называется главное управление генштаба. И нечего тут обсуждать, потому что доказательств выше крыши. Другой вопрос, я еще раз повторю. Они не будут доказывать населению, И нам с вами, Евгений, мы даже очень захотим, вот эту всю фактуру, они не выложат ее. Это так строится система английских, так сказать, расследований. И такова, такова система законодательства, так сказать, принятая так сказать, в этой стране. Так все доказано. Дальше жертвы продолжались. В местечке рядом с Солсбери, тоже произошел инцидент, где дама умерла, а ее, скажем так, партнер, он до сих пор, говорят, болеет, у него до сих пор не восстановились ни речь, ни, так сказать, зрение. Ну, короче говоря, это полный совершенно инвалид. Он ей подарил так называемый пузырек, где он его нашел, говорит, помойки нашел. Слушай, но это не важно. Он нашел этот пузырек, и он, так сказать, ей дал, она подушилась и через три дня скончалась. Он тоже в тяжелейшем состоянии. То есть вообще во все это дело было увлечено порядка 130 человек, кто получил в той или иной мере какие-то, скажем так, дозы заражения. И нужно помнить вот о чем. Пожалуй, самое главное. Это боевое отравляющее вещество. Это не просто там, извините, яд какой-нибудь, кобры там, понимаете? Это созданное искусственное вещество, которое должно использоваться в условиях военных действий, от чего Россия отказалась. Заверила весь мир, что нет, что все это уничтожено. Ну, как, как потом выясняется. А потом ведь, вспомните, дважды Карамурза, один раз Быков, дальше Исаев, который с концами ушел в тот мир, журналист, известный оппозиционный, Навальный, ну и так далее. что Мы сейчас, знаете, а это началось все с банкира Кивелиди. Это все ведь, это же все, все в А скажите, а чем так вот этот э, Скрипаль, ну вот с Литвиненко нему, понятно, почему э, Литвиненко э, был отравлен. А вот Скрипаль, чем он не угодил так Путину, какой она представлял опасность? У него что, был какой-то компромат на Путина? Почему именно вот Скрипаль? Или это просто, вот как он сказал один раз Путин что предатели должны быть наказаны, как-то так он сказал очень жестко? Вы знаете, он же был обменен, как вы знаете, да -да. на ту десятку российских разведчиков, которые в США были обнаружены. И, собственно говоря, произошел обмен. Скрипали еще там несколько, так сказать, деятелей. Кстати, одного я очень хорошо знал, великолепно знал. Это Шура Запорожский, полковник первого главного управления. Мы с ним учились вместе mm -hmm. пять лет. Так что тварь еще так. Я тут не потому, что он, так сказать, но как человек, я имею в виду. Ужасно склочный, ужасно жадный, ужасно, так сказать, мерзкий. Поэтому, ну а что, что он там натворил, я уверен, что он именно делал из-за денег. То есть никаких других политических там не было ноль. Но сейчас не о нем речь. Хотя это известная личность, он живет в США. Жив-здоров вроде бы. Вот. Так вот, насчет Скрипаля. Его поменяли, да, он здесь, ну, конечно, когда он приехал в Штаты, конечно, ну, кто бы тут сомневался, он сотрудничал со спецслужбами, естественно. Так же, как Литвиненко, так же, как в свое время и э, говорят, ну, я верю в это, что это возможно, и тот же Березовский Борис Абрамович. Частично, конечно, по-любому, тем более он из этой сферы. Они его использовали в каких-то там, так сказать, консультациях, давал какие-то советы, я знаю, что вот по Испании тогда очень активно работали, кстати, это продолжение того, что Ильдвиненко делал, но об этом, по крайней мере, писали в прессе, это не какой-то инсайт, это объективно. А потом он уже как бы затих, и дело на том кончилось. Поэтому я не думаю, что он мог нанести какой-то вред, если только с точки, с точки зрения того, что он мог лично, что-то, так сказать, раскапывать вместе с британскими службами по линии Испании, где Путин задействован был лично приобретении достаточно больших объемов недвижимости. На первых порах еще, будучи в Питере, он еще не умел работать через офшоры, через подставных лиц, через номинальных директоров, и да, он не умел, тогда он делал это напрямую. Вот, видимо, что-то с этим связано. Возможно, еще раз повторяю, это возможно. Что касается того, что отомстить, да, отомстить. Совершенно верно. Вполне, вполне допустимая версия. И что он ничего такого, конечно, не знал. Он как-то не вредил особо. Жил себе спокойненько и так далее. Ведь они не докопались до Гордеевского, например. Они не докопались до других известных, так сказать, писателей. Мы имеете в виду, да? Саворова в том числе, конечно. Резуна. Нет, конечно, они не докопались. Им нужно было что-то... Что-то более простое и более легкое. Ну, наверное, вот сработал этот вариант. Тут насудить, Опять-таки, опять это Англия. Все под секретом в основном. Ведь до сих пор же многие вещи, они закрыты. Вот, прям читаешь там ту же Википедию. А вот это закрыто, а вот это закрыто, вот это закрыто. То есть кому надо, они сказали. Кому надо, они доказали. И дипломатов они выслали. Заставили практически весь мир выслать дипломатов, так сказать, российских, из, из Штатов, из Канады, из Европы и так, далее, и так далее. Все это было, все это произошло. Но, скажем так, я все-таки считаю, что никакой он особой угрозы он не представлял. Это такое, скорее, достанем везде. То есть, вот Имейте в виду, это как бы определенный, так сказать, этап, ну, что, чем Путин занимается? Он все вечно чем-то грозит. Ядерным оружием. В данном случае он просто сказал, вот, кто плохо себя ведет, вот, закончит этим. А как он сказал в последней речи о мразях, кто эти да, будут да. мрази, откуда, откуда их теперь будут вытаскивать, кто они такие. То есть очень, так сказать, здесь все, я думаю, упирается еще и в личность Путина. И важно, конечно, иметь в виду, что это, в принципе, все понимают и, и знают. Решения о ликвидации принимаются первым лицом государства. Ни кем другим, ни Бортников, ни Патруш. Если не делегированы специально по этому вопросу полномочия, о чем нам трудно сказать, не а в любом случае принимаются первым лицом государства. Так было, есть и будет. По-другому не бывает. Поэтому, если уж мы и показываем пальцем, все это организовывал совершенно конкретный человек это все организовал а вот такой вопрос а почему такой низкий уровень исполнения вот уже э, на этом обожглись на литвиненко там тоже э, уши торчали э, понятно чьи и и вдруг вот такой вот э, э, такой вот низкое уровень такой исполнения, потому что эти два товарища засветились, попали под все камеры и вообще сложно было, сложно было сказать, что их там не было когда они там были это общий уровень деградации спецслужб уже в постсоветское время насколько это вообще закономерно, что вот такие вот проколы происходят периодически слушайте, ну если потом выяснилось, как они свои паспорта делали и куда они ездили, отследили. Когда включились в это дело профессиональные расследователи журналистки, Кристо Крозев, а, да, да. Биллин Кэт и так далее, то там вообще все стало ясно, по-моему. Там же все отследили, так сказать, а уж на, на деле Навального вообще скрылось О, да. просто конкретно. Адрес, фамилии, явки, пароли, ну все, вся схема. Что я могу сказать? Это, наверное, трудно трудно оценивать эти вещи. Просто, конечно, знаете, как в свое время говорили, народ и армия едины. Если бардак в армии, значит бардак, то есть в народе бардак, то и в армии тоже. Так было, есть и будет. Не бывает общества, если оно чем-то больно, если у него есть какие-то недостатки, не бывает так, что это вот будет в одной сфере, а в другой нет. Понимаете? Поэтому мне кажется, что если уже есть э, такие выпиющие, я бы сказал, ошибки... Слушайте, ну, Евгений, вот, давайте возьмем. Вот вы начинаете войну. Пример условный. Вы... Ну, хорошо, я не хочу говорить, ну, да. но... Главное, начинаете войну. Вы бабло-то свое спрячете, правда, государственное? А этот-то оставил все на Западе и 350 миллионов конфисковали. Ну как? Ты чем думал? Это великий стратег. Блин, ну мы не будем по дням идти, потому что можно тут, знаете, тома нарисовать. Того вот этих вот совершенно дурацких, совершенно э, идиотских ошибок. Так слава богу, что они есть, боже мой. Я лично вам скажу, когда 24 числа вот это все состоялось, я перекрестился. Сказал, слава богу, это конец. Угу. Ну, понятно, кого да, режима. Да. Потому а... что по-другому не уберешь. А скажите, вот совершенно из другой области вопрос. Вот совсем недавно, по-моему, это сегодня произошло или вчера. Вот мы Навального сегодня вспомнили. Его коллеги произвели очередное расследование и выяснили, что небезызвестный Алексей Венедиктов оказывается получал финансирование от э, Собянина через какую-то фирму и так далее. Насколько это вас удивило или вы всегда к, к Венедиктову относились так, так скажем, мягко, двояко, понимая, что он засланный казачок, особенно в связи с вот этим электронным голосованием, за которое он ратовал, и мы прекрасно знаем, чем эти электронные голосования в России заканчиваются. Вот расскажите о вашей да. реакции. Вы знаете, я не был удивлен совершенно, потому что, в общем-то, эхо Москвы давно позиционировало себя как некий передачный узел между властью и, скажем так, оппозицией. И вот он занял эту нишу, и он думал, что... И его место, оно святое, его никто не тронет и так далее. И так далее. Ну, чем кончилось, вы знаете, Москву было закрыто. Лично Венедиктов умнейший человек, умнейший, крупнейший эксперт. Слушать его. Но ну, когда он начинает говорить, что бомбы, которые попали в детский сад, не специально туда направлены были, поэтому винить тех, кто стрелял, нельзя. Они не знали. Это просто бомбы такие плохие. Вы знаете? Ну, я дальше это, no comment, как говорится. И, ну, уж про электронное голосование речи нет. Просто, понимаете, Евгений, ну, как сказать? Ведь многие вещи, ну вот нынешнее поколение не знает этого. Жалко, жалко, что не знаю Кстати, может быть, мы когда-нибудь проведем, так сказать, такой некий вечер воспоминаний. Что мне тоже, например, есть что рассказать из тех лет коммунистически. Так вот, возьмем такой простой пример касаясь того же Венедиктова и так далее. Ведь кто жил в Советском Союзе, тот прекрасно знает, например, что, так сказать, тот же Венедиктов, к примеру, как он попал на это радио, кто его туда рекомендовал, кто в этом во всем был задействован и так далее, и так далее. Мы все прекрасно знаем, что это было с определенной подачей со старой площади, еще, еще коммунистических властей которые формировали соответствующие структуры, откуда появился Жириновский и так далее. Тут много можно чего рассказывать. Явлинский тот же самый. Понимаете, вот. И сейчас, когда вот он выступает, кстати, он только у него и выступает. Ну, вы сами знаете, что это за речи. Специально тоже можно поговорить на эту тему. Но суть не в этом. Надо немножко понимать структуру того времени. Понимаете, когда выходит профессор Соловей, бывший за кафедрой, ГИМО, да, Но МГИМО никогда за кафедрой не мог не работать на спецслужбе. Не бывает. Структура не бывает такой другой. Понимаете? Как профессор МГИМО, идеологического вуза, связанного в какой-то мере с МИДом, с разведками и так далее, там должен быть простой смертный, то, слушайте, извините, преподаватель, ладно, никаких претензий. Но заведующий кафедрой, да 100 пудов стопудовая номенклатура ФСБ, 100 пудов, понимаете? Ну, ну, я не знаю, нужно знать определенные реалии. Мы иногда эти реалии как бы, э, ну, выводим, выводим за рамки, и нам кажется, что, ой, все перековались, все стали хорошие, и все такое, или наоборот. Так что, касаясь вопроса Венедиктова, деньги ты получал? Получал. Зафиксировано? Зафиксировано. Прекрасное расследование Фонда борьбы с коррупцией Я смотрел, слушал Певчик Вообще шедевральная Такая девушка все знает вот. Так что, хотя есть у нее там тоже Некие, так сказать, линии Ну, неважно, это, знаете Насильно мил не будешь Так что я бы лично не доверял Никогда венедик, но я ему и не доверял Поэтому ну, Вот мое мнение такое да, но дело в том, что надо просто напомнить, может кто-то не знает или забыл, что эхо Москвы финансировалось с «Газпромом». Это тоже о многом говорит. И там тоже были свои правила игры «Кого можно?» приглашать кого нельзя приглашать. Единственное, что Эхо Москвы создавало такую иллюзию некого плюрализма потому что там предоставляли слово все-таки действительно оппозиционерам, таким как Евгений Альбас, например, и с другой стороны какой-нибудь там Проханов или тот же Жириновский. То есть какой-то был такой вот оазис, какой-то хоть, опять же, были определенные правила игры, туда нельзя было заступать за эти красные линии, но тем не менее. Хорошо, мы сегодня не, так и не дошли до, до Великобритании. Вернее, мы поговорили о Скрипалях, но э, ничего страшного. Это гораздо, э, так сказать, живее тема, чем образование. Об этом мы поговорим в следующий раз. Большое вам спасибо и успехов Встретимся на следующей неделе. До свидания. А, всего доброго. Спасибо, Евгений.